Добрый день! 5 марта был и эпохальный день, можно сказать, в развитии социального предпринимательства Российской Федерации, потому что был принят в первом чтении законопроект поправка 209-й федеральный закон, который закрепляет статус социального предпринимательства и социального предприятия. И в этот же день прошли парламентские слушания, достаточно широким обсуждением, они шли порядка трех часов, где обсуждался общий подход к этому законопроекту. Я хочу высоко отметить работу Министерства экономического развития Российской Федерации и коллег, потому что они достаточно тщательно проработали закон, сам законопроект, и мы с ними в этой проработке достаточно долго участвовали на уровне опоры России, на уровне еще различных экспертных групп. И именно подход к определению получился довольно качественный. То есть вот эти вот четыре группы, куда мы относим социальных, социальные предприятия, получился качественным. Основную критику, однако же, у нас все-таки вызывает даже не столько сейчас определение именно, а сколько меры государственной поддержки. У социального бизнеса не будет возникать желания приходить и становиться этим социальным бизнесом с законодательной точки зрения, потому что он получает дополнительную административную нагрузку в виде раз, различных отчетов, но однако же не получает специфических мер государственной поддержки, которые как раз им позволяют расти и развиваться. Какие меры государственной поддержки, именно специфические меры господдержки, мы считаем важными и нужными закреплять. Почему именно эти меры? Мы, Фонд социальных инвестиций, в партнерстве со многими организациями, уже наработали и понимаем, какие меры негосударственной поддержки наиболее адекватные, наиболее эффективны для развития социального предпринимательства. И, по сути, мы предлагаем именно их и закрепить на законодательном уровне, которые, на наш взгляд, дадут Достаточно такой экспоненциальный рост социального предпринимательства. Что это такое? Во-первых, это имущественная поддержка, которая должна быть, потому что социальным предпринимателям действительно нужны площади, помещения, земельные участки, на которых они могут располагаться. Вторая очень важная вещь это социальная реклама, потому что нам очень важно опять же дать доступ социальным предпринимателям к рекламным площадям на льготных основаниях, чтобы они могли пропагандировать и себя, и свои товары, и услуги. Третья очень важная вещь – это финансовая поддержка, и здесь она выражается в виде, по сути, субсидий на реализацию социальных проектов, социальным бизнесом. Это очень важная вещь, поскольку все социальные предприниматели выстраивают так называемый компенсационный механизм для своей целевой аудитории, по сути, для своих работников, и это мера такой социальной поддержки, которая должна покрываться государством, на наш взгляд. И, собственно, если мы посмотрим, опять же, на международных странах, на международном сообществе, то она есть, достаточно эффективно работает. Вот эти вот базово три меры, плюс четвертое, это, по сути, доступ к рынкам сбыта, и это прерогатива при прочих равных условиях социальным бизнесом при участии в государственных закупках. Пятая мера, очень важная, которую мы считаем актуальной, это акселерация как раз социального предпринимательства, субъекта социального предпринимательства, то есть э, специфическая мера государственной поддержки, которая обеспечивает их мощный рост. Что внутри акселерации мы э, кладем? Первое, это непосредственно акселерационные программы, которые должны быть в каждом, по сути, городе э, в каждом субъекте Российской Федерации, ну там в каждом большом городе, скажем так хотя вот опыт наш опыт именно не государственной поддержки показывает, что их можно выстраивать уже недостаточно эффективно в городах от населения 100 тысяч. И второе – это здесь упаковка во франшизы, то есть помощь социальному бизнесу, упаковать их продукты во франшизы, потому что именно через франшизы мы тоже можем широко масштабировать и тиражировать вот эти вот лучшие технологические практики. И еще одна мера, шестая мера поддержки – это помощь социальным предпринимателям в знакомстве с международными практиками, с международными социальными технологиями в работе с социально уязвимыми категориями населения. Об этой мере также говорили коллеги на парламентских слушаниях, это очень важная вещь, потому что мы здесь можем подсматривать, какие лучшие, например, как выстроена наиболее оптимально эффективная система социальной защиты, или работа с детьми-сиротами, или работа с людьми с ограниченными возможностями. То есть достаточно широкий спектр, и нам очень важно вот эти меры поддержки сейчас, которые уже выстроены и работают на негосударственном уровне, которые есть на международном, а, международном рын, рынке сообщества, да, прогрузить их в действующее законодательство, что даст возможность нашим социальным предпринимателям мощно развиваться, решать эффективно социальные проблемы в, в партнерстве с государством да, и а, зарабатывать и себе, и своей целевой аудитории. Без этих мер, на наш взгляд, опять же, законопроект не заработает, и поэтому мы сейчас ко второму чтению будем максимально готовить наши предложения, опять же, взаимодействие с Министерством экономического развития, для того, чтобы они были максимально учтены. Ну и мы надеемся, что законодательное закрепление социального предпринимательства произойдет к лету, и э, с 2020 года, соответственно, там полгода э, дается наступление закона в силу, у нас начнет он работать, и та государственная инфраструктура поддержки, которая сейчас уже создается, 31 э, субъект Российской Федерации ее создал через Центры инноваций социальной сферы, многие э, субъекты создают ее через Центры поддержки предпринимательства, а сейчас через Центры мой бизнес. Тут в 2020 году она заработает э, максимально эффективно, максимально широко и даст возможность э, развиваться.